всем привет вы смотрите канал настольный теннис для всех сегодня мы продолжаем рубрику настольный теннис в россии надеюсь это будет доброй традиции и сегодня на очереди у нас город волжский да да есть такой замечательный город в волгоградской области и э, я бы хотел рассказать и показать о том какие условия э, здесь как вы можете поиграть в настольный теннис ну что ж пойдемте ближе к залу. Посмотрим. Я вам расскажу, кто там руководит всем процессом и покажу, какие условия. Вот, кстати, смотрите, на заднем плане там ребята гоняют футбол. Вот такая здесь крайне неплохая поляна, искусственная. Здесь ребята футбол гоняют, так что теннисисты иногда здесь тоже проводят матчи. Само здание, вот оно находится перед вами. Здесь раньше был... Детский интернат, школа-интернат для неблагополучных детей. Это здание передали под различные спортивные секции. Здесь есть настольный теннис. И, к моему большому удивлению, здесь даже есть секция фехтования. А теперь пойдемте непосредственно в зал. Кстати, вон за окошком лежат шлемы которые ребята одевают, когда фехта... занимаются фехтованием. А вот, солнышко тут светит, сейчас покажу получше. Муниципальный центр тестирования. Кто, собственно, в себя верит, может сюда приехать и сдать норму ГТО, получить значок отличия. А вот, дорогие друзья, смотрите адрес, почту, даже сайт у них есть. Все координаты присутствуют. Ну и обязательно под видео я оставлю ссылки. Пойдемте непосредственно внутрь. Вот заходим. Доска почета. Здрасте. Вот тут. По навигатору, по навигатору. Да, чтобы не потеряться по навигатору хожу. Вот здесь кубков. Смотрите, как много. Вот смотрите, зал. Здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть столов. В принципе, полы деревянные, крашеный скользкие. Залы все ипотем качественный свет нормальный, окошки тут уже постепенно завешивают это кстати тоже плюс в целом как бы условия неплохие но место маловато и на втором этаже еще и зал сейчас мы тоже его обязательно посмотрим так вот здесь раздевалки тоже Относительно недавно выполнен ремонтик Все свежее Душ Самое главное душ Смотрите, все тут отлично И вот гордость сделано из нержавеющей стали Полотенцесушитель и йола Стоит кучу денег Душики новые, свежие То есть в принципе все здесь в этом плане хорошо Туалет имеется, мужская, женская раздевалка парковка, то есть все отлично. Вот здесь такая лесенка, мы по ней поднимаемся. Можно, кстати, тренироваться на ней бегать, туда-сюда прокачивать ноги, полезное упражнение для тенниса. И попадаем в помещение. Вот как оно выглядит. Здесь. Находится 1, 2, 3, 4, 5 столов. В принципе, достаточно неплохо. Цвет столовой стал профессиональным. И здесь на втором этаже есть еще один зал. Сейчас мы с вами идем туда посмотрим какие условия там здесь есть вип комната так называемая здесь один стол но это тут мои аксессуары сейчас я буду снимать очередной ролик вот здесь стол стига эксперт в принципе колесо очень полезное для а, различных упражнений и ну, как бы неплохие условия конечно а, место Маловато для полноценной игры на счет, но для тренировок вполне подойдет. Даже есть кондиционер. Так что у кого возникнет желание поиграть в настольный теннис в Волжском, милости просим. Так что получился вот такой небольшой обзор школы настольного тенниса города Волжского, который расположен в Волгоградской области. Кстати, здесь достаточно... Сильное ветеранское движение, много людей, которые играют на уровне В том числе есть и чемпион мира, тренируется в этом зале среди ветеранов Ралдугин Игорь Так что соперники здесь, как говорится, на любой вкус и цвет Также много перспективных детей, которые попадают на финал чемпионата России в разных возрастах Так что кто будет в городе Волжском Обязательно приходите в этот спортзал и играйте в настольный теннис. Под видео я оставлю контакты, чтобы можно было э, созвониться и узнать подробности. И не забываем подписываться на мой канал, нажимать палец вверх. И до новых встреч! Всем пока!